Всем привет, вы на канале Саплей. Сегодня мы продолжаем с вами ловить призраков. В нашей коллекции должны быть все, поэтому сложность профи. Моя любимая карта Tanglewood. Начнем на ней. У нас есть уже несколько призраков в нашей коллекции. И она растет с каждым днем. Также я провожу разные челленджи. Если есть идеи для челленджа, можете написать. Челлендж без звука уже есть на канале. Поэтому, если вдруг что-то есть интересное и классное, я могу это также попробовать. Итак, у нас Джен... Дженни Свиней, Свиней, Свиней, Суиней. Ладно. Микрофон, свеча и ЭМП. Задание легкие как по мне. Поэтому берем сразу наш стартовый набор. А, щиток у нас в гараже. На улице тишина. А, на улице тишина. Сейчас я видео посмотрю, кое-что сделаю. Все. Собираем сразу ключик. Слушаем. Слушаем, что у нас... Ой. Так, призрак какой-то а, тихий. Тихий, тихий, тихий. Так. М -м. Кость лежит здесь, отлично. Кость в гараже. Эту информацию надо запомнить. А, по проклятым предметам. Идем смотреть. <связь> Мексикантаро нету. Когда у меня карта Роу? Вообще какой? Какая вероятность карта Роу? А, нету э, карта Роу у меня в коллекции. То есть, э, вот в меню, в главном... О, шкатулка классная. Э, в меню, где вот выбор игры, там получается... Э, у меня нет только карт. Ну, в принципе... <клев> <клев> Что-то у меня голос спросил. В принципе, мы... Все включили. Никакой активности нету. Давайте попробуем так поискать. Может быть он даст о себе знать По поводу паводков призраков я еще не все знаю Постепенно я изучаю Смотрю паводки призраков Смотрю различных ютуберов, каналы Поэтому как только я буду готов перейти на кошмар Я перейду Сейчас я... Ну, не то что я не вижу смысла переходить на кошмар Просто... Я не знаю паводки призраков, я знаю только некоторых. Ну, понятное дело, если там какой-нибудь диаген мне будет дышать в микрофон, я его сразу определю. Или абаки оставят 6 пальцев. То есть эти как бы улики такие они. Понятные. Та же самая банша банши направленный микрофон орёт. А вот некоторые я не знаю. Ну, демона мы легко можем определить. Демона просто тебя съедает. что было? Не показалось? Или как будто что-то это прилетело. о Какая дверь это? Так, у нас это дверь. Давайте пока здесь. А, 07 вон было. Так, фонарик тоже скинем. О, демон легко определить. Ты просто заходишь, он тебя убивает, и ты после катки такой. Это демон. И на самом деле так и есть. А, берем рацию Этот, и раз он потрогал дверь Но я уже дверь не успею посмотреть Что у нас там, поэтому давайте попробуем Сейчас э, дождаться еще, пока он будет Что-то теребонькать А он у нас где? Он у нас здесь? В этой комнате? О, минусовая, кстати, минусовая, минусовая Я уже увидел Мужик Ты меня не обманешь так, МП у нас два. А минусовая это... Я бы не сказал, что это очень хорошо. Потому что... Вот так он потрогал. да, какой парк красивый был. А, призрачного огонька я не вижу. Давайте поставим камеру. Пока что включим свет. А мало света вот здесь нету света что ли странный дом конечно давайте ладно так ну нет у нас нету улики пальцев отпечатков так у нас же еще рация ты молодой ты молодой ты старый ты молодой ты молодой Ты старый ты злишься ты молодой ты молодой ты молодой, дай нам знак. Ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты молодой. Так, ладно, он потрогал дверь. <coughs> еще раз просматриваем сразу а, на предмет наличия отпечатков. Их нету. А, идем, сходим за блокнотом. За лазерным проектором. И что-нибудь еще возьмем. Сейчас посмотрим по рассудку. У нас, в принципе, он не просел нисколько, поэтому это не демон. Может быть у нас конечно его нет У нас получается сколько? Одна улика, да? У нас а, минусовая Это не демон, он бы меня уже съел Это не мимик а, Ну близнецов, ну остальных надо посмотреть Кстати Нет, это не близнецы У близнецов такая тоже там график есть Ну кто знает, тот знает Я пока это не пользовался таким Но у них там график такой, немножко перепадки идут о, комната маленькая на самом деле Совсем не очень удобно Попробуем так разместить И камеру поставим повыше Как-нибудь вот так, наверное А, он еще здесь у нас а, Давайте мы все-таки еще раз попробуем По камере с ним, по, по... Поговорить, ты молодой? Ты молодой? Ты старый? Ты молодой? Ты молодой? Дверь очень хорошо открыл. Там и МП-5. Отлично. МП-5 следов у нас... А, ира лазерный проект. Это горел, что ли? Лазерный проектор mp МП-5. Это они. Они у меня, кстати, не было еще. Да, они у меня не было. Нифига, он дверь, конечно, открыл. Так, призрака мы быстро определили достаточно. Давайте попробуем засечь... Засечь. Затушить горящую свечу. И пофоткаем Сейчас мы свечку ему поставим а, а, это нам не надо уже Сейчас мы там свечек понаставим Пусть он тушит свечи Может быть он затушит, что мы быстренько сфоткаем Господи Ну, я Отлично можно меня выпустить так, ладно, я поду сфоткаю шкатулку блин, не вижу ничего М -м, плохая идея без фонарика передвигаться на самом деле можно, пожалуйста, мне фонарик дверь открыть, так мне будет спокойнее а, шкатулку. Он, он ушел отсюда. Нет, у него ушел. А что он дверь трогает? Блин. Получ получится снимок? <coughs> Нет, не получится, ну ладно. Ну, а задание началось? А, да. Так, ладно, понимаете, сфоткаем, получается, кость а, Попробуем Пофоткаться с ним еще вместе С Вместе с отпечатками соли Сейчас, может быть, им дверь еще потрогать какую-нибудь Может быть, смогу сфоткать этот Проект с лазерным Так, у нас температура минусовая до сих пор Отлично. Ну, я надеюсь на 5 баллов призрака Мы сфоткали, шкатулочка Идеально, красиво Кость и взаимодействие, отлично Пойдемте посмотрим, что у нас по рассудку Я не знаю, какой От паводков они, я кстати не знаю Давайте мы прочитаем, что за они Как это вообще, кто такие Угу а ну да, кстати, я когда зашел дома, он вообще не был активно, когда подошел к комнату, начал активничать. Он исчезает во время охоты. Реже. А, реже. Ну, короче, я не знаю, как <coughs> он не определять. Так, нам еще надо на правильный микрофон, кстати. А, я думаю, мы съем таблеточку. Нам охота не нужна, правильно, мы же здесь за поимка призраков. Призрака. А, так, давайте пока мы зажигалочку скинем. А, Пойдем попробуем его засечь, послушать. И в целом.. Можно будет Дофотографировать И МПшка пищит О, засек, кажется Нет? Слышали, да? Классно Все, отлично, это мы сделали Может быть еще мне Какую-нибудь дашь Не потрогал? Спасибо а, Возьму я МПшку в руки, чтобы ходить Смотри, что он здесь трогает Ты что, сюда ушел? М -м -м -м. Что ты здесь трогаешь, я не могу понять Все, Ничего не трогай а у нас здесь, кстати, есть нычка? О, нычка есть. Можешь катулочку завести, на самом деле? Чтобы такой. Чисто для контентика. Давайте сейчас тогда соль мы это... Э -э, рассыпем. Ну, пофоткаем следы, как он бегает. Эх, неоновой палочки жалко, нету. Кстати, мне вот интересно еще был вопрос такой. Э -э, вот неоновая палочка, да? М -м она у нас получается... Не электрическая, и в теории, если я буду держать ее в руках, призрак же не будет реагировать на ее, так скажем, свет. Блин, он здесь не ушел. Нет, здесь. Давай, наступай. Дай нам знак. И он? Я не могу понять. Подождите, не будем пока все высыпать. Нет, ну здесь. А почему там? Убежал куда-то. Дай нам знак. Ну тебе некуда уже уходить, чувак. Иди сюда. Иди ко мне. Дорогой. Любимый призрак. Ты же там написано, написано про тебя, что приводишь в... в ужас людей. И всех. Так. у нас щиток вырубил просто. Понтис, фоткой. Ой, блядь, он там ходит. А, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. Включаем свет, включаем свет. Ок! Бежим туда. О! Видел, видел. Видели, видели? Следы. Еще? Еще есть? Еще наступишь? Ну ты же здесь, в гараже, давай. А я сфоткал, как картина упала. Да. На 2 балла. Мне нужно было ее сфоткать в воздухе, как она падает. Призр, ну ка подкинь, давай для фотки. Ну и что ты получается? Ага. Так, ну ладно, в принципе, давайте заведем шкатулочку. Мне самому интересно. Мы ее заведем. А, ну, я, конечно, сейчас рискую. Я могу просто уехать домой. У меня, в принципе, все отфоткано. Все красиво по красоте. Но это же неинтересно. А, мы заведем ее в зале. Нет, опасно в зале заходить. Давайте мы сейчас сюда одну кинем. Сейчас я подготовлю себе пути отхода, так скажем Пути отхода Так, э, получается Возьмем крест э, Для того, чтобы он не начал повторную охоту Ну хотя, в принципе, я сейчас попробую сбежать Кстати, я даже не знал о том, что Если вот так нажимать крест То у него радиус действия, типа, работает Икол, да? Я вот этого не знал недавно узнал покинем сюда благовошку одну кинем сюда так раз два зажигалка где Все на месте так благовония мы уже из рук не выпускаем а, заведем шкатуленцию шкатуленцию а, блин просто может быть далеко Короче, нет, что-то за благовошку сжег, потому что он зайдет. Ладно, это, в принципе, не страшно. Такая охота долгая была. И вот я не понимаю, типа, ну вот он охотился, он ходит обычно. То есть, как мне его определить, если мне будет еще одной улики. Ну, понятное дело, методом исключения можно, но я вот не вижу никаких паводков. Ладно, это Они, мы, в принципе, его поймали. А... Какие вот у нас получились снимочки. Один, конечно, мы накосячили с чем-то на двери, кажется, я пытался сфотить. Ну вот, такой вот призрак у нас Дальше. получился. А, на 350 мы... ...долларов поиграли. Накатки 15 минут. В принципе, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. А, новый призрак в нашей коллекции. И... Тут ничего нельзя менять. все Спасибо, что смотрите. А, всем пока.